И вот эти вот все острова, они обнажаются. Обнаженные острова. Можно сейчас мне пойти там посмотреть, половить каких-нибудь крабиков, морские огурцы половить, еще кого-нибудь половить. Единственная машина на всем острове. Вообще единственная. И то выглядит вот так. С утра пиво на завтраке не дают. А так вино и пиво в обед и на ужин. Прям за приемом пищи без проблемы. Пока ходил гулял наткнулся вот на такие импровизированные плантации. Думал вначале, что кокаин, но, судя по всему, нет. Да, я а теперь понял. Ну все. Как говорится, утро третьего дня. В общем. Не буду я их тут считать дни, наверное. Встал. Вот она, моя хата с краю. <соторые> Только не как твои поговорки, я ничего не знаю. Все, я знаю. А вечером вчера ловили ночью уже этих крабов гребаных. Тут полно бегало улиточек. Вот они, вот они ползунцы, Вот они ползут куда-то. Полза крабик. Крабик ползает, их тут полно. И хочу показать последствия отлива. Вчера я отлив снимал в 9 часов. Сейчас где-то начало 9. -го. То есть, смотрите, помните запоминайте вода приходит где-то через час будет вот здесь как солнышко садится вода у нас отходит туда и вот эти вот все острова они обнажаются обнаженные острова в общем можно сейчас мне пойти там посмотреть половить каких-нибудь крабиков морские огурцы половить еще кого-нибудь половить потому что он они, крабе гуляет пешком ходит просто офигевшие видите везде Сикоты, сикоты краби. Кушали вчера таких этих крабов. Вон они все залазят туда. В принципе, тут тот же самый рак. Разницы никакой я не заметил. Обыкновенный рак, только мальдивский. Наш обыкновенный русский рак. Так, туда пойти, половить что ли кого-то вроде собирался же на на вот завтрак. Иначе просто... после завтрака вернусь. Пойду обследовать вот эти вот острова. Вот эти острова все. Похожу. Если что интересное найду, сниму. Еще раз. Воды, видите? Вот здесь, да, по пирсу. После завтрака вернусь. Вода будет уже где-то вот здесь, посерединочке. А еще через час она вообще подойдет к берегу. М -м, наш стол свободен, как всегда. Кофе, макофе. Завтрак у нас. Вот тут небольшие вкусняшки. О, но мороженого с утра нет ничего. И попкорна нету. Ладно, будем кушать, а не снимать. Единственная машина на всем острове, вообще единственная. И то выглядит вот так. Других машин здесь нету. Вот они. Став. Обслуживающий персонал, поехали. Дальше. Я думал только, что только у нас не умеют делать дороги. Но мало того, что у них тут асфальта нет, так у них еще и деревья посередине дороги растут. Вот видите, как есть. И дерево пронумеровано. Я уверен, за всю историю в него втетерились несколько раз. Фу, солярочная драндулетка. Проехала прям. Дизелька такая, знаете, с запашком прям. Так, надо поставить пиво. С на завтрак не дают пива. Ну, не знаю, кому это актуально, кому нет. Ну, я такой с утречка, нет, я же на отдыхе. Стаканчик такой бы и втер. С удовольствием бы. В результате что получается? Электрокара не считается. Электрокар тут штук 10. На них развозят багаж, доставку продуктов. А на двигатель внутреннего сгорания дизельный, это вот тот грузовичок. И, в общем, с утра пива на завтраке не дают. А так, вино... И пиво, в обед и на ужин, прям за приемом пищи, без проблем официанту говоришь, принеси ванбир или шампань, и тебе его приносит Вот эти вот сердечко, все везде полно вот таких отметочек. Кокосы валяются, кокосы висят везде. Единственное, я, короче, боюсь, что вот ты, когда купаешься, даже на пляжу, с пальмой везде свисают эти кокосы. В общем, слегка думаю, вот, ну, не дай бог сорвется по голове попадет. Ну, совсем дурак же буду. Как-то таким образом. Ижу, иду, гуляю за домиками. вот они, домики, точно такие же, только с противоположной стороны острова. И сейчас думаю изведать новый путь. Вокруг я уже обошел. Видюшку вы видели или не видели. Если не видели, выйдет. И я... Я, в общем, решил за домиками прогуляться. Вот, песчаная, в общем, перетерта коралловая дорога. Пока ходил-гулял, наткнулся вот на такие импровизированные плантации. Думал вначале, что кокаин, но судя по всему, нет. Это они выращивают мелису. Смотрите, это все мелиса. Вот это для коктейлей. Да, я теперь понял. Они здесь это выращивают для того, чтобы делать коктейли. Вот еще что-то у них произрастает. В общем, я зашел... В немного запретную зону там же правее у них огромнейшая мусорка это я не в туристической части Огромные банановые деревья Вон, видите такие в сочи тоже произрастают пойду пошел я обратно в туристическую зону понятно что можно и походить никто ничего не скажет никто ничего не сделает ну пойду я в общем еще одна у них плантация не знаю чего Вон ящерки там бегают. До конца непонятно. Вот такие вот растения. Ну, тоже что-то выращивают. Цель выращивания пока не могу сказать. Потому что не понимаю, что это произрастает. Ну, что-то на острове они выращивают сами. Не все завозное получается. В общем, как-то так. так электрокары не несутся. Тут электрокары несутся просто как понос быстрые. Вот они, наши домики. Выходим сквозь домики. И... Пляжная полоса. Хочу посмотреть, пока отлив, максимальное количество разной живности. Найти палку мне надо было. Да, нужна была палка. Сейчас пойду обратно туда искать палку. И с палкой пойду туда вон на отмели, которые показались в результате отлива.